Я ставлю таймер и начну. Первое упражнение – отжимание. Кто может, отжиматься полноценно, кто не может, отжимается с колен. Погнали. Кто вообще не может отжиматься, ты медленно опускаешь себя, ложишься и медленно поднимаешь себя вверх. Важно медленно себя опускать. Не пропускай это упражнение, даже если ты не умеешь. Если ты не будешь этого делать, ты никогда не научишься. А это очень важное упражнение. Сведение локтя и колена. Мы стоим на четвереньки, поднимаем руку, ногу, сводим и разводим. Весь раунд работаем на одну сторону. Живот держим поджатым. Спина прямая, поясница не перепрогибается вниз, не выгибается вверх и вообще не двигается во время упражнения. Встали на четвереньки, подняли колени в воздух, попу вверх не поднимаем и шагаем вперед и назад. Колени держим максимально близко к полу. Живот держим поджатым. Ложимся на живот, ладонями вниз. Поднимаем плечи, разворачиваем наружу с лопатки. У кого протрузии или грыжи в позвоночнике вы не поднимаете плечи, вы просто разворачиваете руки и сводите лопатки. Встаем в упор лежа и разворачиваемся из этого положения. Поднимаем руку вверх. Живот держим поджатым. Корпус, весь корпус мы держим жестким. Голову не запрокидываем. От макушки до копчика прямая линия. У нас отжимание. Работаем. Отдых для слабаков. Я говорила, что будет быстро, но никогда не говорила, что будет легко. Если тебе легко, ты не дорабатываешь, работай быстрее. Каждый работает на свой личный максимум. Сведение локтя и колена на другую сторону. Не перепутай. Живот поджатый. Спина не двигается. Ногой мы не машем. Мы контролируем, контролируемо а ведем вперед, ведем назад. Никакого движения в пояснице быть не должно, только в тазобедренном составе. Мишка, пошли колени в воздухе, живот держим поджатым весь кор должен быть напряжен взгляд четко в пол голову не запрокидываем ложимся на живот ладони работаем напоминаю у кого грыжа те плечи вверх не поднимают все остальные работаем у кого грыжа, вы просто разворачиваете руки, сводите лопатки и обратно. Развернули и обратно. До сигнала. Стали в упор лежа. И разворачиваемся. Живот держим поджатым. Корпус жестким. Взгляд в пол. От макушки до копчика прямая линия. Голову не запрокидываем, не опускаем, не смотрим на свои ноги или колени. Если сомневаешься в технике, сними себя на видео. У нас 30 секунд отдыха. И мы повторим это все еще два раза. Ну, в смысле, два круга. Пол тренировки прошло. Надеюсь, тебе нравится. Надеюсь, ты меня ненавидишь. Если тебе легко, значит, ты не дорабатываешь. Выжимай из себя максимум. Легко не должно быть никому. Любой уровень подготовки ты можешь валить так, чтобы было тяжело. Отжимаемся. Ты можешь отжиматься. Полное отжимание, а не с колен. Ты можешь отжиматься быстрее. И еще быстрее. Ты должна выжать из себя максимум. Мы в этом вместе. Ты слышишь, как я дышу. Я тоже выжимаю из себя. Ну, почти максимум. Почти максимум, потому что я болтаю. И мне тяжело удерживать дыхание, когда я разговариваю. Я еще не научилась нормально. Тренить и одновременно говорить. Но я научусь. Певицы же всякие, они поют и танцуют одновременно. И нормально, они дышат в микрофон. Закончили у нас мишка. Значит, этому можно научиться. Но пока что я еще не научилась. корпус жестким, живот поджатым. Ты чувствуешь твои плечи? Твои плечи уже должны гореть просто. Адским огнем. И мы ложимся на живот. И у нас кобра. Я надеюсь, у меня микрофон не вырубается, когда я это делаю. встали в упор лежа и разворачиваемся, держим корпус отжимания. Погнали. Последний круг. Не жалеем себя. Выжимаем максимум. Даже если тебе тяжело, даже если ты уже совсем не можешь, делай сколько можешь. Три повторения. Два повторения за раунд. Но сделай. Так, не путаем сторону. И работаем. Движение только в тазобедренном суставе. Спина не двигается. Взгляд в пол. От макушки до копчика прямая линия. Ты можешь повернуть голову, посмотреть на меня, какое упражнение, но не держи ее постоянно повернутой. И у нас Мишка. Фу. Погнали. Если твоим ладоням тяжело, можешь делать это на кулаках. На кулаках чуть-чуть сложнее, но зато легче в кистевом суставе. До сигнала добра работаем отдых для слабаков меньше минуты осталось разворачиваем ладошки упор лежа разворот дорабатываем до конца пару секунд осталось закончили Надеюсь, тебе понравилась тренировка, ставь лайк, пиши комментарий, для меня это очень важно, мне очень нужна твоя поддержка, чтобы я знала, что делаю это все не зря, что тебе нравится, если тебе что-то не нравится, тоже пиши, чтобы я знала, что, что изменить, приходи завтра, завтра будет тренировка тоже. Всем дней будет тренировка, так что подписывайся, ставь колокольчик или жми на колокольчик. Не знаю, как правильно сказать, чтобы ничего не пропустить. Подписывайся на мой инстаграм, там тоже много чего интересного. С тобой была неправильный тренер Лагартиша. Пока-пока.